Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие гости нашего канала Юрий и Лариса Ивановы Лай. А сегодня мы будем с вами готовить оладушки из кабачков с сыром и с чесночком. Мы давно не снимали видео, так как мы ездили в Горный Алтай отдыхать. И видео, конечно же, еще будут на канале. Посмотрите все красоты Горного Алтая. А сейчас я соскучилась за кабачками. И буду готовить оладушки. Для начала я взяла вот такой вот большой кабачок, чесночок, сыр, соль, мука мне нужна будет, все простые ингредиенты и масло для обжарки. Сейчас я почищу кабачок, буду его тереть на терочке. Совсем забыла сказать, что мне нужны будут яйца. Кабачок я очищу, очистила теперь я убираю серединку. Трем кабачок на обычной терке на крупной. Теперь мне нужно измельчить чесночок. У меня его немножко, ну, как бы два больших зубчика крупных. Добавляем измельченный чесночок. Теперь сюда же я тру сыр. Сыр по желанию можете на крупной терке, можете на мелкой. Подсаливаем по вкусу. Не забываем, сыр-то соленый. Добавляем яйца, промешиваем и добавляем сюда муку. Сами регулируем, сколько вам надо. Вот я две ложки с горкой добавила. Сейчас перемешаю. Жидковато добавлю еще. Я вот как приготовила на глаз, так и должно быть. Считаю только для вас. Так, это было 6, вот это 7, ну и наверное 7,5. И все, иду обжаривать. Обжариваю с двух сторон, по 2-3 минутки с каждой стороны. Вот такие получаются румяные оладушки, но скажу вам, они жирные. Можете класть их на бумажную салфетку чтобы жир впитался. но Кому здоровье позволяет, можно и так покушать. Смотрите, какая гора у меня получается. Вкусные, обалденные. Вот и готовые оладушки. Смотрите, какая большая тарелка. Так что советую вам, рекомендую приготовить и попробовать. Кто не пробовал до сих пор оладушки из кабачка с сыром. Советую также приготовить к ним соус из сметаны, чеснока и зелени. Очень тоже вкусно, мне нравится. Но мы сегодня будем без соуса. Юра, как всегда, будет сейчас пробу снимать. Здравствуйте, все наши подписчики и зрители нашего канала, гости. Я тут штатный дегустатор, да. У меня слюни текут, ей-богу. Помидор супер. Ну, а кабачок... Это не кабачок, а оладушек. Оладушек. Угу. М -м. Это просто наслаждение. Очень вкусно. Всем советую. Всем рекомендую. С чаем пила. Вот такой чаек мы будем попивать. Я со всеми прощаюсь. Всем, как всегда, желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. Наслаждайтесь летними деньками и всем всего хорошего. Пока-пока.